Всем здравствуйте, с вами эфир. В данном видеоролике мы будем играть в игру на этих истории 2 за самое беднейшее государство, или за самое беднейшее государство в Африке, которое занимает третье место по бедности и самое маленькое государство в мире. Это за Бурундию. Да, это самое беднейшее государство в мире или занимает третье место по уровню бедности, и самое слабое государство в Африке. Потому что как второе государство может его захватить. И я, как реформирован, фира прихожу к этому вас чтобы сделать эту государств самым богатейшим и самым большим государством в мире и самым вооруженным государством в мире ну погнали Когда великий Фира пришел к власти в Бурунди, он захватил соседную государство по названию Руанда. Второй этап это реформация валюты. Потому что валюта у Бурунди. В те время один доллар США эквивалентен примерно двум тысячам бурундийских франков. Однако купить доллары по такой цене практически невозможно. Можно приобрести несколько долларов на черном рынке. И один доллар стоит примерно три тысячи бурундийских франков. Таким образом, их самая ценная банкнота 10 тысяч франков стоит примерно 3, -3 50 доллара сша да пиздец это а точнее бурунди создают новую валюту по названию фир как видите на таблице один фир стоит около 10 тысяч бурунского валюты второй этап это глобализация или строительство новых домов расширение столицы ее экономикой после таких великолепных реформ от фиры начинается Полное увеличение населения, увеличение экономики, увеличение довольству народа. Приходим к третьему этапу изменения политического курса Бурунди. Из автокритического государства приходит к рельбериализму. После экономической внутренней политической системы и реформации всех аспектов Бурунди мы приходим к вооружению. Или точнее, реформация вооруженных сил. Бурунди. После которого мы объявляем войну Танжари, самому большому соседу для Бурунди. Какие вот отношения? Ну, по идее, они сами виноваты, они тоже с ним хотели отношения. Это был с другого выбра не было а у него срыв нету о порта нету заебись конечно не гений поэтому вот... вот так вот мы уберем только эти части вот и все Мы с ним за охуенно партнерское отношение было ох его народ кубок там там давайте мирные переговоры сделаем что, ну видите у нас все у нас все вот так так так так так так так так не. так так так так так так так так так так так так ты бы создать новую нацию. Ну а, конечно, прокачиваем. Ч? Вот точно федерация в каком идеологии держите? А, не определение, окей. Мы сейчас определимся сами. Это ч? Охуеть, конечно. Ну, это потом, в другом серии будет. На этом видеоролик заканчивается. Прикольно, да? Большой государств создали. На таком прекрасном ноте мы заканчиваем у нас великолепный видеоролик, где мы играли за самым беднейшим государством в мире. И сделали самым большим, самым сильным, самым богатейшим государством и с большим населением. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам видеоролик понравился. С вами был Фира. И не забывайте комментарии писать, потому что я либерал и мой канал либералитический. Я здесь право есть. Да. Ладно, давайте.